Я была на заседании... Подождите, вы были. Я вот здесь просто мне Санкт-Петербургский избирательная комиссия сказала, чтобы я вот такие все так расходу. А избирательная комиссия уже съехала, получается, или как? Ее здесь уже давно нету. А, а когда ее нету? Я, С не момента? я не засекал. Ребята, в мои обязанности это нефига. А прикольно. можно я сейчас это на видео сниму? А вот на видео снимать ничего не надо, девушка. А снимать Нет. ничего не надо. Они офигели. Они офигели, причем... Да, причем как бы они даже на обращение же не ответили, они его просто пригнорили. Так, ну скажи, что сейчас было? Это был писец. Давай на русский язык. Ну, в смысле, что было? Мы пришли в, в ЭКМОГЕОРКИВСКИ, а нам сказали, что здесь нет, у нас вытолкали за дверь. И в принципе, ну я бы не сказала, что это применение силы, но до меня, по крайней мере, меня выпихнули руками. То есть, ну как-то так. Сейчас у нас. А сказали, что его 20... уже нету, и здесь кроме органов опеки нету вообще ничего. Так, Дай сейчас. Снимать нас, да? нет, ничего нельзя. Надо я снимать. его снял. Сегодня у нас 23 октября. 11 часов 5 минут. 31 день, как я отправила, как мне у меня приняли это мое вручи. Людмила. Да. Я на должен был сообщить. Конечно. Так, кто будет разговаривать, вы или вы? Давайте я. Сейчас, Алексей Сергеевич, минута. Алексей Сергеевич. Добрый день, здравствуйте, Алексей Сергеевич. А вы, председатель Нью-Йорка, где вы находитесь? Я хочу вас видеть. А я член э, справа совмещательного голоса участковых избирательных комиссий, 21.25, Привили Дмитрия Сергеевна. В полтора месяца как убрались, мне никакой информации не дали. Она просто ответ не получила на свою жалобу, вот и ходит. Это я не а, знаю, А вы скажите, ваша комиссия убрались. должна комиссия, работать? У вас на хочет. сайте я написано, буду... что комиссия работает чуть ли не с 10 часов. У вас первый перерыв, если я не ошибаюсь, то ли с двух до трех, то ли с сюда двух. Да, а я никак не могу вас найти. Вот я снова пришла, и мне охранец сказал, что вы по адресу Белград, да, по другим адресу, мы находимся. хотя вы были на заседании. Помните, на рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии подтверждали обратно, что на самом деле нет, что там, кроме да, я слушаю вас внимательно. Я хочу получить от вас ответ на жалобу, жалобу, да, который бы мне должны были а, предоставить до календарных дней, да, но почему-то до сих пор нет. Почта. Вот тогда я хочу увидеть корешок. Я хочу увидеть, то, что, потому что почта до сих пор у нас, конечно, почта России, но все же она не через Аляску да, идет, она как-то по Петербургу через почтам. Вот, да. сотрудники где находите находится вы же не единственная вы кому работаете правильно важно если вы отъезжаете а вы сейчас там один работаете понятно а, тогда хорошо куда вы сейчас подъедете давайте вот на Белградскую сразу же да там у вас кабинет когда вы сможете подъехать На 12. Хорошо. Хорошо, давайте на 12. Отлично. Все, до свидания. Меня просто не проинформировали, сказали, что здесь. Понятно. Так, а, я понимаю, а сейчас. Я считаю, Понятно. Так, что... Я поменяю, что постоянно находится. Находит. На сайте написано, что оно здесь. Ну, а вообще есть еще Понимаете? закон, да? То, что оно ну, как бы Пойдите, я, работ... я здесь не ответственно. Я здесь охранником органах опеки. Здесь, когда были выборы, были меня проинструктировали всех пускать, кого не выпускать. А сейчас все в ИКМО постоянно не действующий орган формируется на 5 сет а? и тоже там находятся. Ну, ИКМО постоянно действующий. Меня об этом не информировали. Мне просто сказали, вот на период, когда регистрировались кандидаты, я их всех пропускал. 10 открывал, 6 закрывал. Mm -hmm. А когда все это закончилось, ушло. И все ушли. Вот единственное, что кто приходит, тот а звоните. И я позвонил. Я не знаю, мне не Ну Вы что, работаете охранником? Я, я охранника органа Копейки. Я приходила, 16 марта, 16 марта, 16 охранника мне а было вообще. Где, где А вот в Белократ, А я ходила? в отпуске был. А вы в отпуске. А, в отпуске? а кроме вас, там, если вас нет, ну, то, то что? Ну, это просто на, этом самом, на разговор. А, а я понятно. понятно. Я был в отпуске, венитировал. Понятно. Поэтому понятно. Спасибо, вот, да. Это лицо, которое ответственно, что вам сказал? Спасибо не вам. Не поддерживайте контакт. Uh -huh. Спасибо, да.